Все помним эту даму. Елизавета. Тебя Елизавета зовут? Да, Елизавета Руки трожат. Всем привет! Мы начинаем вторую часть. Сегодня у нас, короче, примерка. Она пришла очень поздно, но пришла. Сейчас там примерочка идет. Мне выбрали наряд. Ей еще не выбрали. Все луки увидите на съемках бэкстейжа. Доброе утро. На часах 5 утра. Я сейчас поем, оденусь и выдвигаюсь на автовокзал. А еще раз всем доброе утречко. Я уже вышла на часах 5.34. Я иду в центр на автобус. Я могла, в принципе, сесть на Ивановской. Но я не стала, потому что э, автобус 6.10, мне надо быть вообще в шесть 6.30, но так как автобуса у нас еще на 6 утра раньше нету, я приеду только в 6.40. У нас смена начинается в 7 утра. Капец, да? Начались съемки. Мы, начали Мы Васильевском. Снова дерну. Блин, ладно. Анастасия. Теперь будем в плюс 30. Вспоминаем людей. Представьтесь. Светланку Нышна. Добрый а пример. Да. Нас, а, значит, вот так, нарядили. Про... так да, сверху а, Модненько, стильненько, отсладненько, плюс 30 градусов. Надеюсь, мы не жарится. <музык> Представьтесь, скажите, кто вы и с кем по вы тут деле, работаете. Вот. Я да, работаю здесь ассистентом по актерам второго плана, занимаюсь подбором. Вы видели, какие персонажи у нас сейчас присутствуют на площадке. И я вам скажу, что каждый мог оказаться на их месте. Да, конечно. Поэтому солнце не сильно забивает. Нет, нормально, нормально? шикарно, да. Ну, тогда я продолжаю свои интервью. Конечно, интернет. да, да. Если вы успели заметить, ребята у нас полны харизмы. Они яркие, чем мы подтвердят уже по выходу фильма свое присутствие в данной картине. Конечно, конечно. Ты кто? Я? Я здесь самый главный. Но это не точно. <плес> а. <плес> Ля ты, крыса! <плес> <плес> Руслан! Руслан. А, машина, <плес> Вперед, <плес> а что ты мне глазки строишь? Вы принимаете под неречь и Скажем, что я немного за вас голос. Ну, слегка, чуть-чуть. Вообще. -чуть. А нас перегребут еще нас переодели вообще на самом деле это планировалось так мы отсняли и нам сказали то что а, все девочки свободны, домой. Свободны. и потом буквально через доли секунды нам такие нет стоп перед костюм и сегодня сейчас мы вот такие красивые да мы прямо Аминь. бесстыдниц просто тут смотри что ты делаешь а Фу, да, вообще блин. ужас не не а, Вообще да, а да, Оторвалась. Первого рабочего дня Что? все обгорели Конкретно, у меня даже шея сгорела Каким-то чудесным образом Хотя мы были все одеты Да Но влог на этом не заканчивается Обязательно подпишись Обязательно поставь лайк Эй, всем привет Сегодня 6 июля Сегодня второй день съемок, и время полудесятого. десятого. По идее, вообще, я должна была уже быть в шуе. Но нам написали, сказали, что время поменялось, и нам теперь к часу. Так что погнали дальше смотреть. Обязательно подпишись на мой телеграм-канал, инстаграм, ютуб, ютуб прям обязательно, и давай дальше смотреть. Ты думаешь, я тебе его кину? Какая хитрая Валерия. Ну что ли, помаши? Да. С вами на второй, на втором съёмок. Сегодня снимаемся на улице. На тошню. Надеюсь, меня не страшно. Прям, как Чуо, когда камера включила. <связывающие> Алин, ты что <чё>, серьезно какая? <связывающие> а, я задумалась, смотрю. Ск скажи, я в образе. Я обязательно вам уделю внимание, когда суббарусь. До встречи. И пользуйтесь, пользуйтесь. Спустя два часа. Дубль один, три, два. Начали. Пользуясь своим служебным положением, прорекламируй вкусный шоколад темный. Употребляйте, и ваш организм будет всегда будрой свечи. Неа, снято. Права, Ты опять пишешь? Ладно. Новые современные смартфоны поп Последнего поколения. То, что вам? Водичка финишская. Это успех. Тебе, Хочется, тебе да? нравится рекламировать то, что, то, что не нужно то, что, то, не что не платили, да? Да, то, мне что нравится рекламировать вещи, которые лежат на полках или под прилавком, потому что народ должен знать, какая продукция поступает к ним ага. из отдаленных уголков страны. М -м. Это недорого, и это всегда своевременно. Замечательно. Классно, нет? Понимаешь, она меня трогает, меня выставить, не нужен свете. Кто? Я? Конечно. Кто? Я? Это не я. Со мной еще не поработали гримеры, костюмчик тоже мой. Да ты прекрасен всегда, тебе не нужен даже гример. Лезть хорошее качество. Лера, тебя здесь помнят, передаем тебе привет. Девочки, подключаемся. Девочки, <с подключаемся. Привет, Лере, передаем. Лера, привет. Лера, тебя здесь помнят, так что... Давайте я возьму у вас интервью, да. Давайте, я всегда открыт для своего зрителя и почитателя. Вообще отлично, Мы берем интервью у замечательных людей, да. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ивашенко Алина Романовна. Вот. А я буду просто Руслан. Ага. профессию. Да, это интересно, давайте. Это был солнечный день. Я прогуливался по бульвару, э, как сейчас помню, это был Тверского бульвар, э, и проходил мимо Малой Бронной, э, где находится известный театр, в котором э, работала тоже, скажем так, небезызвестная актриса. И это время настало. Вот теперь я сижу перед вами даю вам это интервью. Коротенькое, скромное, но я думаю, многие сделают правильный бульвар. Спасибо, спасибо, спасибо. Это было очень интересно. И познавательно. И познавательно, интеллектуально. Все, до новых встреч. На больших экранах. Да. Смотрите, вот так кормят артистов при бригадире Руслан. Кримбагина. И это не это не реклама. Это реальные вещи, которые творятся на съемочной площадке. Поэтому да. принимайте активное участие. И налетай на блины. Показываю пример. Камера. Поехали. И тебя снимаю. Короче, я вернулась домой. Вот, и сейчас, наверное, можно рассказать. Сегодня день прошел очень классным. Я, конечно, не, не снимала, что было внутри, потому что ну, мы не брали телефоны, во-первых, во-вторых, потому что их просто не было, некуда было положить. Но я расстроилась. Потому что я очень ждала каких-то слов. И режиссер сегодня дал слова. Я на него смотрела такими глазами, типа, может мне? Он дал текст, ну, слова, пару слов другим девочкам. But, и когда он это дал, мне, на самом деле, очень стало грустно. Потому что я очень хотела... Очень хотела эти слова... Ну, потом я себя успокоила, что, может быть, мне дадут когда-нибудь и другие слова. Вот, и, может, у меня будет тоже целый текст. Так что, я не знаю. Если это конец, то поставь мне лайк. Обязательно подпишись на мой канал, потому что продолжение уже скоро. Подпишись на мой телеграм-канал, инстаграм и лайк. Подписка. Пока!